Всем привет! Вы слушаете подкаст «Чайник Рассела», это выпуск номер 14, и сегодня передачу ведут Александр Головин, Владимир Близнецов и Ира Сойна. Сегодня у нас в гостях химик-флейворист, постоянный спикер скептикона и активный участник вообще просветительской деятельности Сергей Белков. Привет, Сергей. Привет. Поговорим мы сегодня о том, сломали ли мы науку, что такое кризис воспроизводимости, как из него выйти и какой должна быть наука в идеале. Сергей, расскажи, пожалуйста, что такое кризис воспроизводимости, как в твоем понимании, насколько все серьезно кризис воспроизводимости — это, собственно, кризис с состояния науки, в которой так получается, что не то что не все исследования не воспроизводятся, а подавляющее, не подавляющее, но большинство исследований, причем в разных областях науки, они не воспроизводятся. Сложно понимать, что, когда мы делаем науку и проводим какой-то эксперимент, то ключевой вообще момент того, что мы делаем науку, то что этот эксперимент должен воспроизвести в другом месте у других людей. И, если это не происходит, то это уже большая проблема. И если это не происходит, то, значит, каким-либо образом мы сделали что-то, получили какие-то данные, которые нам, в общем-то, ничего не говорят. Можешь привести в пример ну, вот какие-нибудь известные исследования, которые вот раньше на них основывали какие-то широко известные результаты, но которые впоследствии оказались невалидными? Прежде всего, наверное, номер один вообще лидирует с точки зрения невоспроизводимости. Это вся наша современная психология, все, что касается там, гипотез в отношении прайминга или истощения эго или властной позы. То есть множество, огромный пласты исследований психологии но так или иначе сейчас не воспроизводится, когда, когда эти исследования производят на больших выборках, когда заботятся о статистической мощности исследований, оказывается, что все результаты, которые они опубликованы, которые получили миллионы просмотров на TED Talks, по которым выпущены реально десятки каких-то научных серьезных работ, они в нормальных условиях не повторяются и не получается это повторить. Психология это такой мягкий вариант, да, потому что, наверное, в принципе, от такой шумной с точки зрения статистики науки и психологии никто особенно ничего не ожидал. Но проблема в том, что мы, допустим, не можем воспроизвести исследования какие-то медицинские очень серьезные, на которых потом основывается лечение от рака и так далее, то есть вот, вот это уже более серьезная проблема. Я на самом деле слышал, что в онкологии это так же как в психологии проблема назрела, потому что там какое-то безумное количество онкомаркеров, которые открывают и показывают их связь с различными онкологическими заболеваниями, и впоследствии они воспроизводятся. То есть не удается продемонстрировать, что этот онкомаркер действительно связан с этим заболеванием, при этом они уже начинают входить в стандарты диагностики и все это вносит жуткую путаницу. Вот, а помимо психологии разделов медицины других наук это касается? Это касается, на мой взгляд, вообще не то, что мы взгляд, это касается абсолютно всех наук. Вот недавно было, наверное, год полтора назад, но еще был прекрасный обзор, опрос ученых, которые сами, допустим, по себе оценивали, насколько они оценивают наличие кризиса в своих областях, насколько им не удавалось воспроизвести чьи-либо, в том числе, своих экспериментов. Оказалось, что даже там половине ученых, даже в таких вещах, как химии, физики, не удается воспроизвести свои собственные эксперименты. То есть это говорит о том, что проблема есть. Ну, причем насчет химии, -то, это даже не шутка, да, это мы еще когда в институте учились, была такая, скажем так, выражение что никогда не повторяю удачный эксперимент. Это на самом деле тоже течет все отсюда. То есть, э, ситуация в науке такова, что во всех областях, так или иначе, по разным причинам экспериментальные данные не находят подтверждения. При этом на этих многих экспериментальных данных основаны далеко идущие выводы. Стоит еще сказать, что ученые не то чтобы особо сильно стремятся воспроизводить данные коллег, но этому тоже есть ряд причин, потому что, ну, во-первых, за это никто не платит. Это нигде нельзя опубликовать, если вы не получили там какой-то противоречащий предыдущим результат, и это кому-то интересно. То есть просто так сидеть в лаборатории воспроизводить чужие результаты и это тратить свое время безусловно это в общем-то я думаю что одна из самых движущих сил невоспроизводимости потому что современная наука она основана на том что нужно публиковаться если ты мало публикуешься если ты плохо публикуешься там не в Nature а в какой-нибудь вестнике Академии наук то в общем-то никто тебя серьезным ученым не считает а дело в том что такие приличные журналы они все-таки любят какие-то прорывные результаты прорывные новые и так далее естественно все хотят эти результаты прорывные новые получить из-за этого во-первых теряется момент реплицирования то есть никто не занимается репликацией потому что это никому не интересно. И, во-вторых, это очень сильно стимулирует публиковать результаты сомнительные, если они выглядят новыми. И еще преувеличивает значение работы. Да, да, разумеется. Кто вообще обнаружил, что есть кризис воспроизводимости? Кто-то решил заняться этим, проанализировал кучу-кучу исследований и понял, что не все так хорошо, как казалось ранее? Я не думаю, что есть какое-то определенное одно имя. Я думаю, что просто все прекрасно понимали состояние дел в науке. И, в общем-то, на самом деле, если мы говорим о той же психологии, то еще начинаешь с 60-х годов, уже прошли очень серьезные дебаты между психологами и статистиками о том, что ребята, дисциплина идет куда-то не туда, вот. но они, в общем-то, до сих пор идут. Переломная, наверное, точка для того, чтобы это все стало обсуждаться очень публично, очень широко, это, я думаю, последние, может быть, 10-15 лет, когда действительно какие-то культовые вещи начали воспроизводить целенаправленно, когда, в общем-то, даже, можно сказать, на воспроизводимость появилась мода, да, то, когда попытки опровержения каких-то известных теорий начали обретать свой хайп, свою еще в 2007 году в Nature вышла статья математического характера, которой наглядно математическим методом показывала, что, в принципе, если все работает хорошо, то одна треть научных работ, она, в принципе, заведомо не верна. А, ну это то, что Ирионидис да, писал. Да, вот в силу статистических причин. А учитывая, что все работает не так хорошо, как мы бы хотели, да, то гораздо больше. Отсюда, собственно, ноги растут у кризиса воспроизводимости в том числе. Ну вот говорю, если касается вот этой знаменитой статьи Анидиса, Джон Анидис это знаменитый исследователь, он по профессии медик, но последние много лет он занимается, скажем так, изучением проблем в медицинской науке. Прежде всего медицинской, то есть смотрит на то, как исследования проведены, как проведены мета-обзоры, что там статистически неверно, что там технически неверно, и критикует современное состояние науки науки всяческие, нещадные. И вот у него в 2007 году действительно было культовое исследование, котором он показал, как даже общепринятая статистика ведет к тому, что у нас половина исследований оказывается невежная. С учетом того, что в науке существует огромное количество различных искажений, публикационных смещений и так далее, то мы можем в общем, практически наверняка утверждать, что все, что мы знаем, это какие-то ложные данные. Это на самом деле очень сильно пугает. Это просто стоит иметь в виду всем, кто в каком-нибудь интернет-споре требует неопровержимых доказательств в виде наличия научных публикаций по теме это конечно лучше чем ничего но стоит иметь в виду что если что -то где -то написано, да, это где-то да. написано это не обязательно значит что так оно и есть ну тут еще надо кстати по интернет-формам тут еще в принципе надо иметь в виду что когда вы знаете это а приведи мне ссылку на PubMed ну, как бы, эта ссылка на PubMed она ровно счетом счету ничего не знает PubMed это такой Google от научных статей он просто индексирует все научные работы которые выписаны большинство из которых ну, так получается так или иначе мусор и, в принципе используя PubMed в современной ситуации можно обосновать вообще все что угодно на одну ссылку найти, другую ссылку с да. противоположными результатами, скорее всего. Именно так и происходит. Поверь. Я нашла статью на Geek Times о том, что Нэйча провел опрос среди ученых, считают ли они, что в науке есть кризис воспроизводимости? И здесь 52% два процента респондентов ответила Да, значительный кризис. 38% процентов ответили есть, но такой не очень-то сильный. Нет, кризиса нет. Ответили семь процентов, и только три процента не знают вообще о том, что такое кризис воспроизводимости. Так что да, ученые сами понимают, что все не так хорошо Стоит понимать, что опрос проводился где-то там за рубежом Где, собственно, есть ученые, которые делают большую науку да. А если это спрашивать в России То вот по своему опыту общения с учеными Могу сказать, что слово воспроизводимость для них, в принципе Ругательное Ругательное, Ругательное да. да Это как раз вот к той присказке, что не стоит повторять удачный эксперимент Это как раз вот, тоже неоднократно было сказано Я хотел узнать Раз уж такое большое количество людей в курсе того, что есть такой кризис То, скорее всего, на него же не забивают Люди пытаются, скорее всего найти какие-то решения, придумать, как бы нам из него выйти, получать результаты более достоверные, чем они есть сейчас в исследованиях. Если, Сергей, знаешь такие подходы, можешь поделиться. Нет, ну тут надо понимать, что все, безусловно, знают, что кризис есть. Ну, большинство исследователей знают, что кризис есть, но большинство исследователей так иначе устраивает текущую ситуацию, в том смысле, что она их может не устраивать. Наверное, существующая ситуация в науке, состоянием того, как публикуются статьи, как считаются индексы важности ученых и тех же журналов. Это все некая стабильная, достаточно консервативная система, которая является одним из ключевых факторов самого кризиса невоспроизводимости. И поэтому, не поменяв эту систему, мы на самом деле кризис не решим до тех пор, пока инфакт фактора журнала будет иметь значение, журнал будет определять публикационную политику, редакционную до тех пор, пока ученому по его индексу цитирования, там, или индексу Хирша, чего угодно, будут считать его зарплату и вклад в науку, он будет продолжать публиковать множество мелких, никому неизвестных, неважных статей, пусть даже не совсем корректных, лишь бы, чтобы его цитировали и так далее, то есть, как таковая наука стала профессией со своими показателями продуктивности, которые имеют очень мало отношение к реальному содержанию науки как инструменту добычи знания, то есть те показателям, которыми мы измеряем науку, они не измеряют, на самом деле, истину или правду того, что содержится в научных исследованиях. Соответственно, и подходы к изменению текущей ситуации, они, на мой взгляд, такие утопичные, поскольку я не знаю, как это реализовать, и, наверное, никто не знает, да, это, прежде всего, стремление к открытой науке, стремление к открытому рецензированию, это отход от какой-то монополии научных издательств, это в большей степени использование серверов, как, например, физикам же удалось запустить архив, сейчас биологам удается более-менее запустить биоархив. Это все инструменты, которые делают науку более открытой, более прозрачной, больше возможностей у нас становится критиковать какие-то публикации, разбираться, что там есть, что там не так. Плюс, конечно, необходимо больше внимания уделять именно статистическому образованию, потому что подавляющие, на мой взгляд, 50 процентов работ, которые так или иначе отвергнуты, воспроизвелись все результаты были получены просто в результате неумелого и неправильно использования статистических методов. Я хотел спросить, а вот такие открытые припринты, они не замедлят работу по получению новых знаний науки? Как раз наоборот, они ускорят получение новых знаний, потому что когда ученый написал работу, он ее опубликовал в открытом доступе, она доступна к обсуждению, то есть не нужно ждать отзывов трех рецензентов, не нужно ждать, пока журнал пришлет рецензию назад, ученый статью, соответственно, исправит, все это публикуется. На сегодняшний день цикл публикации, то есть от того, как данные получены до того, как статья вышла Оно там может занимать реально года Если это будет все достаточно быстро и оперативно публиковаться И опять же критиковаться Потому что открытая публикация подразумевает В общем-то открытую критику Это только способ улучшить Просто мне казалось ну, Почему вот такая модель, которая существует сейчас Работает и много кого устраивает Потому что она ускоряет работу Конкретного какого-то ученого Он, допустим, открывает NETCH он прочитал статью, где определенные результаты. Он не должен думать сейчас о том, правильная статья или неправильная статья. Он может сразу использовать ее результаты, Потому что, ну, Nature известный журнал, у него высокий импакт-фактор, это один из самых уважаемых журналов науки вообще, и скорее всего он напечатал не лажу. И поэтому можно взять их выводы и использовать сразу в своей статье, в своих исследованиях как аксиому. Самое забавное, что статьи в Nature очень-очень плохо цитируются. Ну, вот, если ты хочешь, чтобы тебя цитировали, да, то выгоднее публиковаться не в Nature, а где-то в другом месте. То есть, если тебе именно цитирование нужно, потому что в Nature примерно 70% всех работ не, не цитируется вообще никогда. Там просто единичные получают сотни цитирований, а подавляющие Большинство ну как-то, да Поэтому проще где-то в профильном журнале Своей специальности, наверное, это более перспективно вот, Сергей, я хотела спросить Вот есть такой инструмент, мы придумали, по крайней мере Мы пытались придумать, как вот уйти от проблемы Индекса Хирша, да, вот всех вот этих вот показателей Наукометрических, которые мешают ученым Как-то нормально, качественно делать науку Это альтметрики Это показатели, по которым мы, собственно, меряем Количество упоминаний в сети, в медиа Допустим, вышла статья, да, и она хайпанула и сколько раз ее процитировали вот в таких... Ретвитнули. Да, ретвитнули как-то, написали в этой статье в каком-то новостном издании. И вот это вот пакет цифр, которые отражают такую медийность статьи. Как вы считаете, это решение проблемы? Это начало всей истории. На самом деле, если мы вспомним, когда начало в мире выпускаться огромное количество научных журналов и так далее, возникла проблема, как измерять научную ценность? Откуда пошли все эти современные индексы? И первый индекс, они как раз предполагали то, что индекс цитирования считался через все упоминание там, ученого во всех журналах, не только научных, а, включая там Нью Йорк Таймс, не знаю, ну, вплоть до Книжки того, там, обычные да, газеты и так далее, они все учитывались в тех первых индексах цитирования, потихоньку это все, конечно, свелось к тому, что начали выделяться отдельные конкретные журналы, которые начали считаться вот исключительно научными, а то, что написали там какую-нибудь газету обычную для обычных людей, это вот перестало считаться. То есть, на мой взгляд, это такой немножко откат все-таки, как раз назад то, с чего началось. На мой взгляд, потому что это <coughs> можно будет зафорсить просто какое-то а? исследование некачественное и если ты занимаешься наукой и ты хочешь как-то продвинуться, тебе нужно будет нанимать маркетолога своего, который будет форсить твои исследования. То есть ты там все сидишь, что-то открыл, а маркетолог бегает по газетам и пишет, смотрите, какие замечательные бактерии. Нет, маркетолог это так не называется, конечно. Вообще по-хорошему -по при каждом исследовательском учреждении должен быть человек, который так и рассказывает массам о том, чем в этом институте занимаются. Научный коммуникатор называется профессия. Проблема более фундаментальная. Дело в том, что все эти метрики, они, к сожалению, не будут работать в принципе. Есть такой в экономике закон Гудфорта, который в данном случае абсолютно применим, поскольку речь идет как бы, об экономике научных исследований, да, который говорит о том, что как только у вас какой-то показатель деятельности становится целью этой деятельности, он перестает быть показательным. В данном случае, как только у нас какая-то метрика возникает, она автоматом становится целью научной деятельности. Если мы начали мерить метрику показательность, значит, будут писать на сайте института какие-нибудь ужасные пресс-релизы, которые будут жезывать эту метрику до очень бессмысленных размеров, не неся за собой никакого смысла. В Но... краткой форме это звучит так, что любой неэкономический показатель можно накрутить. На самом деле, что альтметрики, что любая другая наукометрия, искусственный исключительно конструкт, который не отражает, как уже было сказано, ничего из реальности, не говорит о том, насколько хороша или не хороша та или иная научная работа. То есть тот же самый индекс Хирша, все, что он меряет, это количество цитирований, на количество статей, да, а не то на самом деле, насколько ученый успешен, это уже наша придумка и надстройка. надо математическим да, да, аппаратом да, да, да. поэтому чтобы мы не придумали для того чтобы что-то как-то измерять да любой как сейчас можно говорить kpi <laughs> он будет исключительно искусственный просто высосанный из пальца но мы же как бы люди мы должны как-то оценивать да. да как и кто что делает какие-то рейтинги строить поэтому походу мы этим занимаемся нам что-то надо нужно иметь в виду что скорее всего какие-то такие метрики нужны но им нельзя доверять сто процентов то есть это просто удобный инструмент который как-то повышает вероятность того что это не ерунда из того что это ученые но ну, действительно какая-то величина но это не дает тебе гарантии что ученые ерунды. Ты не учел коннотации, да? То есть, если у тебя по альтметрикам получается высокий показатель, это не значит, что он, ну, типа хороший. Да нет, я даже не по альтерметрике, это даже про индекс Хирша. По да, да. да но... Ну, вот, например, ты пытаешься сравнить какого-нибудь ученого, который работает в Томском государственном университете, простите, Томский государственный. И Сиролини, по индексу Хирша. И внезапно оказывается, что у Сиролини индекс Хирша больше. Так я и говорил, что есть исключения. Но ну, смысле их достаточно много. Ну, да. Там еще, кстати, нужно разделять по разным областям, потому что у математиков обычно очень низкие индексы Хирша, у них такая специальность. Их да. нельзя сравнивать с биологами, например. Но если ты возьмешь двух биологов и померяешь индекс Хирша, ты можешь просто выделить более значимого из них с большей вероятностью. Но совершенно не значит, что это вот так и есть на самом деле. Да. У всех показателей, когда мы их начинаем использовать, они, конечно, жутко искажают и преображают работу ученого. Сейчас индекс Хирша просто выливается в то, что ученому выгоднее right. публиковать огромное количество работ, причем как можно чаще, как можно больше. Если у него там есть какой-то хороший материал, он трудился, сделал, прям все нормально. Ему выгоднее разбить его на три маленьких части, которые никто вместе никогда не прочитает публикают в трех разных местах и таким образом себе немножко накрутить, чем публиковать одну нормальную работу. Ну да, причем иногда можно даже каждую часть еще в двух-трех местах опубликовать, хотя это в общем-то и нечестно, но такое случается периодически. Продолжение далее. Мы отошли от решения проблемы. Помимо того, что есть различные архивы, в которых можно в открытом доступе публиковать, форумы университетов или еще что, то появился новый такой формат публикации, он немножко связан с перепринтом, как это называется, при регистрации исследований. Да -да -да. Когда вы перед тем, как что-то вообще делать, заходить в лабораторию, даже надевать халат, вы с Описывайте, а что и как вы сделаете Четко, от того, что вы возьмете за основу Как вы будете работать, как, самое главное Статистически оценивать, и что будет успешным Результатом, что неуспешно, и только после того, как вам сказали Да, это нормально, мы хотим, чтобы вы это сделали И мы в любом случае опубликуем, вы идете И работаете, и только если вы сделали Все так, как сказали, и все остались честны То вашу работу опубликуют, неважно Какой результат вы получите. В России пока этого нет Это не распространено совсем, но На Западе уже движение набирает обороты Даже есть специальные сервисы, конкурсы Среди припринтов, призы за участие и так есть это способ побороть publication bias, способ побороть рехекинг, так называемый, да, когда манипулируют статистическими данными, чтобы получить достоверность. Ну, вообще, вот, при регистрации это да, действительно замечательная вещь, в этом смысле. Причем как бы, в некоторых случаях-то она уже даже обязательна, Там, начиная с начала 2000 х годов, если мы говорим о исследовании, допустим, медицинских каких лекарств, препаратов, это еще обязательно. Любое исследование должно быть прирегистрировано полностью на сайте клиник Ltrials.gov. И только в данном случае, если оно было прирегистрировано, если его реальность методология соответствовало заранее упомянутое, оно будет расценено дальнейшим, допустим, регулятором при оценке эффективности вашего лекарства. Это уже, в принципе, работает, это уже дает свои результаты. Там, кстати, были замечательные совершенно наблюдения. Если до введения обязательных регистраций публиковалось там порядка 80% положительных результатов, то после введения обязательных при регистрации количество положительных результатов снизилось там порядка 10-15%. То есть надо понимать, что все вот эта вот разница, которая бы составляла больше половины, это было просто высосано из пальца Данные, которых не было на самом деле на этих данных, строилась в том числе политика государства по одобрению там каких-то новых препаратов и так далее. Тут Дело еще не только в положительных результатах, но и в отрицательных. Ну, да, и... да, и то, что наука все-таки пополняется за счет этого отрицательного результата. Да, это потому важно. что в клиническом испытании, если получать отрицательный результат, да, то да. как бы нет смысла публиковать, если вы как-то заинтересованы да, в том, чтобы лекарство было Там тоже, рынке. кстати, есть свои проблемы, потому что если мы посмотрим на эти регистрации, да, то окажется, что больше половины из них они в результате не Заполняется. То есть заявка подана, методология опубликована, а данные результаты могут быть не внесены там, в течение еще там, десятка лет. Нет, тут, конечно, куча минусов у данной форме работы, потому что, во-первых, вам требуется труд рецензиента на то, что вы можете не вылиться даже в какую-то научную работу. Но Интересно, есть... как проверять, вообще, не смухлевал ли кто. Ну, ну. тут на честность. Проблема смухлеванием она в любом случае остается. Она будет оставаться в любой системе. Да, люди нечестные на руки они в любом случае будут существовать. Тут их не избежать. Я бы еще хотел в идеальном мире mm -hmm. видеть такой троллог научный журнал, в котором люди специально воспроизводят чужие результаты и публикуют исследования, типа что, вот, смотрите, ха-ха, вот пальцем тыкнуть в нибудь это вот не воспроизвелось, это вся фигня. Такой журнал есть? Именно да. воспроизводимость. Да. По-моему, я говорил, что есть журнал, в котором публикуют просто отрицательные результаты. Есть журнал отрицательных результатов, есть журнал, в котором публикуют воспроизведенные результаты. Стоит понимать, что в нем никто особо не стремится публиковаться, потому что, опять же, импакт-фактор все дела. Кому нужна публикация в этом журнале? Ну, бы это было модно. Да, ну не работа ученых создавать моду такие вещи. И другой способ. Как можно было бы хотя бы отсрочить проблему Это поменять общепринятые вещи В плане статистики да, И статистической значимости так называемой На данный момент в большинстве наук Не считая физики, наверное Считается, что ваши данные значимы И как бы это научные факты И все доказано да? Можно ссылаться на это в спорах в интернете Если p-value, так называемый, который вы получаете Меньше 5% То есть если вероятность того, что ваши данные получены Случайно составляет 5% и меньше То это нормальные данные Вот эти 5% нехитрыми расчетами получаем Что это одна работа из 20% да, Она уже заведомо ложен положительно. И из этого вырастает, конечно, большое количество проблем Но если бы можно было сделать как в физике, например То есть в физике нет такого стандарта, да, что p должен быть 5% и меньше У них расчет идет по σ, так называемым да, То есть отклонением от стандартного распределения И у них стандартным считается 3 σ, что в пересчете на p Что-то там в районе 25-100 тысячных В общем, очень-очень маленькая величина И значит, что вероятность ложноположительного результата Она, как говорится, крайне мала Проблема в том, что в таком случае большинство статистических и гуманитарных наук Нужно будет выкинуть на помойку Тут мы, на самом деле, как раз сталкиваемся с тем, что вот этот статистический подход в вычислении это P value значимости статистических гипотез, да, который придумал временно, был товарищем Фишером, заменитым, он, собственно, его придумал в противовес подходу Байсовскому, который на тот момент был физически Байесовский подход в вычислении вероятностью немножко сложнее считается. Я, честно говоря, думал, что Байесовский позже появился, чем Фишер. Байес был раньше. Да. Вот книжка Фишера вышла где-то в 20-х? 20-30-е, да, где-то годы. То есть где-то с 20-х и 30-х годов 20, -х, 30 -х 20 века стандартом считается p 0.05. Ну, не 0.05, потому что даже сам Фишер на самом деле призывал очень аккуратно к этому относиться, и значение P-Value в зависимости, соответственно, от объекта исследования. Вот это потом как-то оно закрепился везде 0.05, как некая удобная цифра, что, в общем-то, было ошибкой. И оно критиковалось этот подход, особенно в части закрепления, и, и подход в полностью, в целом, и, в частности, выбора вот этого, уровня значимости альфа, который 005 обычно выбирается, он критиковался уже начиная там в 50-х годах, первая критика пошла, там, в 60-х годах были целые трактаты она и ехала, которые ругали Фишера, на чем он в свет стоит, называли тестирование вот этой статистической значимости устаревшим вредным явлением в науке, но он до сих пор, тем не менее, как бы... И после этого очень много критиковалось, соответственно, там был замечательный Коэн, просто статью, которую он... на эту тему я рекомендую почитать, статью, земля круглая, P меньше 0,05. Очень хорошая работа, которая простыми языками. В науке очень редко встретишь, когда простыми языками какие-то сложные явления объясняют. А там, вот именно простыми языками, очень сложные явления объяснено, почему вот этот подход не работает в общем случае. В общем случае данный подход хорошо работает, когда у вас, скажем так, явление не очень шумное. В каком смысле? То есть, вот, когда у вас есть какое-то психологическое измерение, медицинское, у вас очень большой разброс данных по любой, в принципе, выборке. Когда у вас большой разброс данных по любой выборке, то тестирование статистической значимости оно, в принципе, и становится на этой выборке, потому что вероятность совершить ошибку у вас намного больше, чем вероятность обнаружить явление. На маленьких шумных выборках, то есть как раз с точки зрения физики оно могло бы работать, потому что там эксперимент более-менее, ну, попадает в одно и то же место, там, с точки зрения химии оно могло бы работать, с точки зрения психологии, там, медицины, где люди все разные и совершают по-разному, и на их там поведение, знаю, на результат исследований влияет условно фазы Луны. Вот, ну, трижу, конечно. Может но, влиять вот. на поведение на да. самом деле. Если <laughs> человек осведомлен о фазе Луны. Да, к сожалению, то, что мы получили положительный результат, вовсе не означает, что он на самом деле положительный, а не ложноположительный. И это как раз, кстати, в том числе жены и в числах, в цифрах подсчитывает, что да, вероятность получить ложноположительный положительный результат, намного больше, чем на самом деле положительный. Вот, несмотря на всю строгость скажем, статистического подхода физики, даже там проскальзывают, такие работы, которые с положительным результатом, при этом которые потом воспроизводят и тоже получают положительный результат и так далее. Известный случай, тоже в середине прошлого века случилось, когда появилась работа, в которой обнаружили пентакварк. Это протон, который состоит не из трех кварков, а из пяти. И это было прям еще что-то небывалое, безумное явление, там, конечно, все с сигма равным трем обнаружили, да, вот это все с высокой вероятностью. И начался шквал таких работ подобных. И одна за другой, собственно, они находили пентакварк, и в итоге дошло до того, что работы по обнаружению пентакварк Публиковались каждый день в журналах. То есть там вот был момент, когда они просто одна за другой выходили. А в итоге оказалось, что это ложное открытие, что никакого пентакварка нет, все это просто статистическая погрешность, на ну, которую принимали за какое-то явление. Ну, когда ты хочешь что-то где-то увидеть, ну, конечно, да, это да. легко сделать. Надо бы как-то подытожить кратко, чтобы прорывалось какое-то более менее ясное мнение. Ну, вот мы сейчас говорили, что наука вся такая хромая, косая, бьет постоянно мимо цели, и ничего из себя не может, и все, ученые пыжится-пыжится, а мы даже не можем оценить нормальных работ. Тем не менее, науку как-то почему-то не выбрасываем на обочину Вопрос, почему? Потому что кроме науки у нас ничего нет. Никто же никогда не говорил, что наука идеальна все-таки. Во все времена никогда этого не говорили. То было бы у нас что-то другое, кроме науки. Может быть, мы науку и выбросили. Пока вот есть она такая, надо работать над ней, стараться её улучшать ее методы. И, в общем, то, что сейчас, в том числе там, в серьезных научных изданиях, всерьез начали говорить о том, как избежать того же самого кризиса невоспределенности, это очень, на мой взгляд, положительный сдвиг. Может быть, это один из элементов того, что как-то принято говорить, наука самокорректирующая сущность, может, она действительно скорректируется. Перефразируя Черчилля, можно сказать, что наука это плохой метод познания, но лучше, чем все остальные. Да, с этой грустной оптимистической мыслью мы вас оставим и перейдем к следующей теме. А сейчас я бы хотел затронуть уже более близкие нам вопросы, не такие масштабные, но касающиеся нашего местного популяризаторского движения и борьбы с лженаукой. Сергей, ты знаменит своим фейсбуком в наших сайенсовских кругах, я вот кавычки ставлю воздушные, тем, что постоянно очень зло критикуешь ошибки в рассуждениях разных людей, которые занимаются популяризацией науки, например, там ту, которую нельзя называть сейчас уже. И твои деятельности в этом плане очень разные отношения даже в самой среде. То есть кто-то тебя а за это очень сильно поддерживает и воспринимает как, ну, типа, тролло весело, почему бы нет? А кто-то, наоборот, считает, что это стрельба по своим, что это только разобщает, разъединяет, дает повод адептам лженауки еще больше, говорит, что вот, посмотрите, они сами ничего не знают, они сами делают ошибки, вот, почитайте статью Сергея Белкова, так что нефиг там этого панчина слушать, что он говорит, что там гомепатия не работает. И в связи с этим такой вопрос. Ты осознаешь свою роль как такого санитара леса, что ты заставляешь людей, которые занимаются популяризацией, ответственнее относиться к своей деятельности что-то не знает что есть такой сергей который в любом случае обнаружит ошибку и придется перед ним как-то оправдываться, об этом на фейсбуке и это просто тролло и тебе весело я бы не назвал что это какая-то деятельность по санитарии леса потому что на самом деле лес достаточно стабилен лес достаточно успешно все-таки прореживает сам себя в принципе мне чисто по человечески достаточно интересно искать ошибки в размышлениях любых людей и себя я постоянно ловлю вот, и все очень сильно рекомендую стараться искать ошибки и у себя, и у других. А почему это становится интересно искать у популяризаторов-просветителей? Ну, потому что ну, какой смысл искать ошибки там у гомеопатов? У них достаточно очевидные все ошибки. А вот найти ошибку в каком-нибудь творении, получившем, например, какую-нибудь премию, это уже другая история. Причем, чем интереснее там ошибка, тем интереснее, соответственно, история. Наверное, это все-таки больше как действительно рассматривается как трололо. Ну То есть от случая в случаю. но иногда делаются серьезные выводы. Потому что ну, люди просто по-разному реагирует на это кто-то воспринимает это абсолютно адекватно говорю наверное евгению тиму да достаточно серьезная была у меня с ней дискуссия на эту тему но обошлось без поножовщины, и мы в общем-то остались в нейтральных и нормальных отношениях с кем-то я разругался наверное окончательно кто-то и есть там как саша панчен но они просто игнорирует. с панченым интересно читать ваши дискуссии как вы друг друга поливаете но и при этом остаетесь с друзьями ну, мы с панченым друзья да, как бы я надеюсь по крайней мере то есть нет я наверное не считаюсь никаким санитаром леса я, сам что понимаю, это просто как некий способ, да, действительно повеселиться, плюс все-таки немножко повысить уровень критического мышления, потому что если дискуссия какая-то возникает с серьезной, с аргументами, то всегда из нее можно чему-то научиться. Хочу немножко в поддержку поиска ошибок сказать, что если взять научную литературу около околонаучную, можно условно все разделить на такие три больших категории – научные издания, научные статьи, учебники, учебные материалы и научно-популярные материалы. И если научные статьи, они, понятное дело, предназначены для специалистов в области, учебник – для того, кто хочет стать специалистом в области, а популярные – для всех. И если посмотреть, как в разных вот этих изданиях, в этих разных жанрах описывают состояние состояния мира, да, грубо говоря, как преподносят данные, которые существуют, то в литературе для специалистов там ничего не понятно. То есть там вот мы это нашли, но мы не уверены. Тут здесь возможно так, там возможно это, тут вообще непонятно. Вот здесь мы еще и не исследовали даже. А в учебниках кристаллизованное вот это знание, которое как бы есть, да, в котором вроде бы уверен. То есть совсем вот можно взять вот это и понять, что примерно думают специалисты в области. Есть научно популярные материалы, которые вот про все вот то, что я до этого сказал, вообще ничего не говорят, а говорят, что вот она природа, как она есть. Вот, например, в книжках популяризатора, которую мы не будем называть, там пишется, вот оно вот так есть, да, то есть вот природа, она вот такая. И это, конечно, безусловный минус того, что все вот эти вот неясности, тонкие моменты, сомнения, они все остаются за кадром, и читателю как бы вали бы природу, как она есть. Если внезапно там оказывается ошибка, то тут можно рассуждать, будто бы человек подумает теперь и будет думать да, с ошибкой с этой самой. И будет думать, что природа, она вот такая. Я хочу добавить здесь, что научно популярная литература, она не для всех. Она не для специалистов. То есть, когда специалист по биологии лично для Свое удовольствие читает научно-пулярную книжку по биологии, естественно, найдет не огромное количество ошибок. Он возмутится, напишет в нибудь недовольную, потому что эта книжка не для него. Я бы хотел предложить всем нашим слушателям прочитать статью Тима Скоренко. Тима Скоренко, кстати, это редактор журнала Популярная механика, финалист премии, простителей. У него есть статья, что научпоп должен развлекать, с которой я согласен, на это процентов на 95%. Еще был согласен до того, как он и написал. Потому что здесь есть один момент: когда говорят, что вот человек прочитает научно популярную книжку, где ему говорят, что природа вот такая, как кое-то и есть, и он теперь будет думать с ошибкой. Ничего подобного. Подавляющее большинство читателей забудут все, что они прочитали. Да. Вот, допустим, человек сомневающийся приходит на лекцию о гомеопатии. Он вообще не знает, что такое гомеопатия работает, не работает. Ну, вроде что-то он когда-то пьет от простуды, когда-то не пьет. Он послушает лекцию, где ему расскажут, что гомеопатия не работает, с научными аргументами, выкладками, все такое. Он забудет все вот эти научные выкладки, исследования еще. Главное, чтобы он туда вынес вывод, что гомеопатия не работает. Ему по жизни этого вывода достаточно. Будет хорошо, если он заинтересуется в принципе медициной. Ну, если лекция была предназначена для того, чтобы заинтересовать медициной как областью деятельности, для школьников, например, чтобы побудила лекция пойти его учиться на медика, он должен вынести с этой лекции то, что медицина-то круто. потому что это обман, что, на самом деле, когда научно-приверная книга говорит, что наука, посмотрите, как это круто, как какие там крутые исследования, и если человек сам пойдет в научную деятельность, он убедится, что эта книжка его обманула, потому что это не так, это огромное количество труда такого, который ты ходишь в лабораторию, ставишь там эти эксперименты, никакой веселухи там нет, и у тебя колбочки не взрываются. Да, примерно так у меня взорвалось, я помню. Я себя поджег два раза Я, я тоже я, ну, брату, я поджег. Поэтому я не против того но Если в книжке научно-полярной есть какие-то Незначительные ошибки Они там в любом случае есть, там в любом случае есть упрощение Что это простительно В том плане, что люди это не запомнят Я тоже склонен согласиться с подобной точки зрения Что, наверное, никто ничего не запоминает Тут важный момент просто ошибки Характер ошибки Потому что если ошибка там фактически Не так фамилию, не тот год Или вот что-то не так, или то не упомянуло, а это упомянуло это достаточно терпимая проблема в том, что собственно, что лично меня иногда выбешивает, если можно так сказать, в ошибки, которые несут методологический характер. Когда в принципе научный метод представляется не тем, что он есть. Поиск научных открытий искажается с ног на голову. Вот это вот достаточно большая проблема. Надо заметить, это встречается все таки достаточно редко. Но это бывает. Но я, если честно, вот таких ошибок в научно пулярных книгах, которые скажем, из тусовки да, популяризаторов, да. я их не встречал. Может быть, они там были. Я встречал такие ошибки в книжках, которые, скажем так, от популяризаторов-альтернативщиков там, типа Никонова, например Который себя называет популяризатором науки Но при этом его книги скорее мракобесные, Чем научно-популярные То есть, с одной стороны, я согласен, что такие металлогические ошибки-то плохо С другой стороны, в широком смысле нашего круга Я таких ошибок, наверное, не встречал Хотя, с другой стороны, Не встречал, встречал, но я не буду Тут встает еще другой вопрос а вот Насколько плохо, что люди вообще там пишут и читают подобные книжки популяризации альтернативной науки да, Если они, что научно-популярные Нормальные книжки на 95% процентов забывают Что эти на 95% процентов забывают? Если пытаться проводить границу, то, скорее всего нет. Есть очевидные случаи, когда у тебя очевидно есть нормальная научно популярная книга, и очевидно мракобесная. Ты про них можешь совершенно точно сказать, что это вот так, и вот так. Чем они ближе начинают сближаться, то есть, вот где проходят границы, где популяризация переходит в мракобесие, мне кажется, вот такую найти границу будет а, крайне да. сложно, если вообще возможно. Смотри, просто самое забавное, что если я, условный Иван Иванов, менеджер, работаю в компании, в офисе, и моя работа вообще никак не связана там, ни с физикой, ни с биологией, то для меня абсолютно все равно. Люблю ли я читать там какого-нибудь котющика, не знаю, какие-то книги либо читаю ли я Панчина и его книжку про ГМО. То ну, разница абсолютно никакой. Я в любом случае просто так себя развлекаю, да? даже если я делаю из этого какие-то выводы, то они в моей жизни вряд ли окажут воздействие. Да нет, воздействие-то они окажут, потому что так или иначе литература формируется. А то есть, но я просто тут неизвестно, что больше взгляды позволяют выбрать ту литературу, которую больше читаешь, или литература все-таки тебя Поэтому тут определенный момент то, что люди, которые склонны больше там, к альтернативе, они будут больше читать альтернативу. И наоборот, что из них главействует, что из них проигрывает очень сложно сказать я, в том числе тоже постоянный предмет спора, как бы а действительно ли науч поп показывает какое-то влияние там не знаю, на развитие человека или на развитие общества или просто заставляет человека думать лучше или просто из всего пула людей выбирает тех которые уже думают mm -hmm. лучше благодаря своему опыту и школе вот кстати да из-за проблемы подсчета эффективности науч попа я предпочитаю об этом вообще не думать то есть mm -hmm. эффективно не эффективно какая разница если этим интересно заниматься есть люди которым это интересно читать и в этой среде вариться и если это всем интересно этому кругу достаточно широкому, то и пусть будет. Пусть будет, абсолютно полностью согласен. Тут опять же следующий вопрос, который, опять же, лично мне не нравится, то, что многие из просветительского движения, они считают, что несут определенную какую-то миссию. По просвещению серых масс, говоря словами известного Виктора Ваштайна. Вот это вопрос того, есть эта миссия или нет, вообще есть ли это просвещение серых масс или нет, вот тут большой вопрос. На мой взгляд, опять же, это не проблема, потому что вполне возможно, что это мессианское настроение делает этого конкретного популяризатора эффективным, потому что если бы он считал, что ничего этого сделать нельзя, нельзя серые массы просветить, то он бы, может быть, ничем таким и не занимался. А тут он пишет а может, много замечаний. хорошо, если бы он ничем таким занимался с таким-то настроем? Потому что в но это даже ученым не должно быть свойственно. Да? Вот такой высокомерный подход. там, Я здесь, значит, источник знаний. Да? А вы непросвещенные серые массы, которые ничего не знают. Я сейчас вас научу как надо. Но это заведомо проигрышная позиция, да? которая ведет только к тому, что люди от тебя раздражаются. Это не обязательно. Не, не обязательно тебя люди раздражаются. Это гораздо более отчетливо видно. Вот такое вот... Я не хочу говорить высокомерие у знаменитого научно-популярного блогера. Это же У него совершенно точно такая мессианская миссия. У него даже подача такая. И что? Это один из самых популярных научно-популярных блогеров. У него огромная масса фанатов, и он делает качественные видео с качественные обзоры и, и почему нет? Такая манера, она не отталкивает от него Это, это она тебя не отталкивает, и тех, кто уже предрасположен... На... какая разница? Ты не найдешь такое поведение, которое будет не отталкивать всех, которое будет нравиться всем. Этого невозможно сделать. С... Так никто не говорит о всех, но поп он как бы на ту и поп. Что вот это самое поп, она должно пониматься, как ты это делаешь для всех. Ну, кроме ну, узких специалистов. Для всех. То есть ты пытаешься, раз уж у тебя миссия, и ты несешь, простите, свет знаний в э, темные уголки, то ты должен это делать делать Эффективно, а значит, для всех, а не для тех, кто и так уже просветлен. It, ну, да, вопрос: эффективности. ты не можешь донести знания, если ты, грубо говоря, со стороны, если ты от людей, которым ты пытаешься донести знания искусственно, отдаляешься, от них ставишь какие-то барьеры, то донести это знание, собственно, эффективно ты не сможешь. Это как раз известная психологическая штука, которая воспроизводится. Люди верят не тем, кто умный, а тем, кто такие же, как они сами. Но, с другой стороны, если мы не можем это все равно никак подсчитать, эффективность, ну, да. то какая да, разница? Нет. Согласен. Вот э, насчет разницы, кстати, тоже хотел задать вопрос. Вот если из книжек люди не выносят больше, чем пять процентов информации, да, как мы тут -то уже установили, из лекций совершенно точно, да, они там забывают, ну, я, по-крайней мере про себе знаю, я забываю большую часть того, что человек говорил. Сергей, вот ты довольно много лекций читаешь, да, вот так, очень популярных. Вот в Петербург переехал тоже лекцию читать. Скажи. – Зачем? – Мне это интересно. Ну, – Ну, просто ради своего собственного личного интереса? Ну, – В ведь? том числе, да, ради самого собственного интереса. Вот с вами пообщаться. Лекцию а... прочитать, с людьми пообщаться. Нет, я когда говорю, что я лекции читаю, они ни в коем случае у меня не образовательные. То есть, они я стараюсь их делать там интересные, но они вряд ли, конечно, образовательные. Почему я их делаю? Потому что, во-первых, когда я их делаю, когда я готовлюсь, приходится перерывать массу литературы, приходится как-то корректировать и идею, и построение. То есть, это определенного рода работа над собой. Саморазвитие, наверное, это прежде всего ведет. Почему я это читаю? Потому что да, действительно интересно пообщаться с людьми, интересно поговорить. Тем более, опять же, в качестве аудитории приходят обычно люди, в общем-то, далеко не дураки, каких-то явных там альтернативщиков не приходят. Люди, которым интересно, которым можно интересно, взаимовыгодно пообщаться, их достаточно много, поэтому я это и делаю. Я вот для себя заметил: что когда готовишься и вообще читаешь какую-то лекцию, просто рассказывать о каких-то сухих фактах, пересказывать учебник да, доступным языком. Это жутко скучно и неинтересно, как правда, живот только не находит никакого. Да. А если просто взглянуть на какую-то общественную проблему там распространенную проблему с какой-то неожиданной стороны да, и просто банально попытаться людей запутать в том, в чем они уверены. Но это уже гораздо интереснее. Мне на самом деле очень хорошо запомнилась твоя лекция на скептиконе про вкус томатного сока в самолете, потому что я об этом вообще никогда не думал. И вот здесь пришлось как-то так ну, не кисло призадуматься на тему того вообще, как наука в данных вещах работает и что она порождает. А вот у меня была лекция, однажды я рассказывал, почему бактерии вызывают болезнь. То есть вот такая вот лекция да, о том, почему. Казалось бы, очевидный ответ, но я просто постарался к ней Подать с нечевидной стороны. Понятно, что у них есть вот там какие-то признаки, благодаря которым да они в организме делают то-то и то-то, происходит то то Это скучный ответ. А как эти признаки у них появились, да, и вообще почему они должны это делать, зачем они вызывают болезнь, да? То есть подменить как на слово зачем, да, уже вот уже становится интереснее. Не, ну, вообще, как бы тут вопрос, что самый интересный отклик находит. Больше, когда ты не пытаешься человека научить чему-то, а пытаешься у него вызвать сомнения в его собственных знаниях. Вот это, пожалуй, самое интересное, когда люди пытаются при этом как-то осознать, а почему они думают то, что они думают, есть на самом деле. Если этот момент поставить под сомнение, человек спровоцировать самого поставить этот момент под сомнение, то, наверное, может в этом отчасти и цель школы Это более перспективная цель, по крайней мере, чем пытаться вдолбить какие-то знания против воли людей да, и вдалбить да. голову. Это учеба в школе. Учеба в школе имеет свои преимущества, да. потому что, как раз в отличие от научпопа, эта деятельность достаточно системная. И до тех пор, пока факты, которые вдалбливаются, истинные или, не знаю, честные хотя бы, да вот и когда это вдалбливание, оно контролируется путем там, экзаменов и оценок, это, может, не так уж и плохо, потому что Научпоп никак не контролирует, что-то усвоил, зачем-то усвоил контроль, Ник никто не проводит. Я думаю, что и не нужно его подводить. Ну, соответственно, да. Это, кстати, неплохая была бы идея. Зачем? Ну, зачем есть такой тотальный диктант. Можно было бы сделать что-то вроде тотального экзамена для <laughs> любителей научпопа. Это а есть, похоже, есть. Всероссийская, Всероссийская лаборатория лаб называется. Лаб а, да. Но ну, там, по-моему, немножко другая коннотация. Там просто... А что они делают? У, у них там тестирование по каким-то определенным знаниям о мире научном. Да. По разным областям а и например, они просто например, отвечают да, на вопрос. Разные вопросы и... Там, Это по как бы common knowledge, да, и там школьные знания всякие, да. И школьные, и более-менее специфичные, то есть у них там авторы вопросов, достаточно серьезные люди составляют серьезные вопросы, некоторые с подвохом. Нет, это прикольно, просто идея, которую я пытаюсь родить, это что-то в духе взять аудиторию, грубо говоря, условного антропогенеза, всю массу людей, которые прошли через них, через их лектории, через ученые против миф и так далее, и просто их опросить тем, что они про антропогенез знают. было бы, наверное, немножко злобно, с предсказуемым результатом, но, по крайней мере, показалось, что вести Какую-то образовательную деятельность, вот такими методами, в принципе, бесперспективно. Я думаю, что такое тестирование, оно не будет указательным, потому что как ты делишь чисто, ну выделишь, кристаллизируешь аудиторию антропогенеза, может быть, кто-то только вчера узнал об этом сайте, может, кто-то 4 года их читает. Ты почему-то думаешь, такие... что исключительно нужно социологическими научными методами подходить к любому вопросу. но это же не так. Так он в любом случае ничего не покажет. Ты просто можешь провести исследование, которое получишь любой вывод с... совершенно бессмысленный. То есть ты не сможешь его никак использовать. Это, конечно, весело. Нет, я могу использовать, Нет, как ну, захочу. В этом-то как раз весело что можем использовать, как захотим. Анонимно скинуть гомеопатам результаты. Я хотел еще поговорить про борьбу с лженаукой. В том плане, что ты зачастую в Фейсбуке призываешь бороться не против, а за. Более позитивные вещи сообщать, то есть знания какие-то. Не просто вот взять убеждение, что вот там пирамиды построили древние там пришельцы, и это убеждение разнести, а просто делать вид, что как будто такого суждения вообще нет, а просто рассказывать, как их строили на самом деле. Я тебя правильно понимаю? У тебя правильный такой подход? В общем, и целом, да. то есть Я склоняюсь к тому, что вот негативная борьба с с чем бы то ни было, она, в на мой взгляд, достаточно продуктивна. потому что возьмем, не знаю, ну, те же пирамиды, да, вот людей, которые верят в то, что пирамиды построили инопланетяне, допустим, 10%. процентов. этих 10% никакими мифоборческими вещами невозможно их переубедить ни в этом. У них есть там телеканал ТВ или что, где они посмотрели, они эту тайну открыли, они прочитали книгу там условно Фоменко или кого-то, и сколько бы там Александр Соколов или кто угодно не выступал бы на эту тему. В лучшем случае они его просто слушать не будут, в худшем случае они его слушать не будут, еще будут ходить по Фейсбуку писать, что какой-то плохой человек рассказывает вообще не пойми что. И, собственно, этих людей можете и даже смысла переубеждать ни в чем нет. А вот просто рассказывать на научном методе о том, что стоит, что прививать людям, если это возможно, конечно, привить людям понимание того, что самим инопланетянам это им неоткуда было, Взяться, что наука так не работает, что само представление о том, что там, инопланетяне где-то построено, оно не то, что не подтверждается, оно и не могло, не может никак не подтвердиться, то что это базовое знание, что никаких инопланетян там нет. Вот, чтобы у них даже вот, мысль туда не повернулась. Вот это невозможно, наверное, побить опровержением мифа. А это... если подойти к этому вопросу с другой стороны? Опять же, не с точки зрения эффективности, а с точки зрения развлечения. То есть ты специалист, ты услышал какую-то лекцию про эти пирамиды, она тебя возмутила, ты решил сделать опровержение не потому, что ты хочешь всех рассветить Даже не важно, что ты хочешь, на самом деле. Ты просто делаешь, потому что это интересно. И, допустим, ты делаешь эту лекцию не для сторонников пирамид, а для людей, у которых, допустим, вот они слышат, у них на работе, допустим, всем эти пирамиды верят. И они не знают, что на это ответить. То есть они сами не египтологи. Им откуда взять эту информацию, кроме как есть учебники а они не знают там, что как искать. А тут ученый, египтолог, он же рассказал, разнес все это в пух и прах, посмеялся, там какие-дураки, вот всю фигню верят. На самом деле, вот так и так, и так. И это интересно ему было. Ему на работе каждый день говорят, что это вот так. Он интуитивно чувствует, что это какая-то лажа, но ему возразить особо нечего. А тут он послушал, успокоился, почувствовал снова свое превосходство над этими дурачками с работой. Вот. Но и почему бы нет? Нет, почему да. нет? Я согласен, собственно, такая функция тоже имеет место быть. Проблем нет. Я не говорю, что уже не надо там бороться с мифами, не надо выступать против мифологии. Пожалуйста, сколько угодно. Это действительно интересно, это очень часто бывает зрелищно, особенно если там с какими-то демонстрациями это привлекает людей. Другое дело, что если мы говорим о миссионерской составляющей, о том, что мы должны победить уже науку, да? и таким образом не победим уже науку, мы можем победить только не издеваясь над теми, кто уже там, а все-таки поддерживая тех, кто еще здесь. Такой подход тоже справедлив. В том плане, если мы изначально считаем, что их уже никак не переубедить, то можем их как угодно, ну, потому что какая разница. Да. Вот, ну, все зависит от подхода. Есть такой, опять же, психологический феномен, что не знаю, кстати, насколько он подтверждается в исследованиях, но по человечески понятно. Когда выступает какой-нибудь по телевизору министр здравоохранения, обещает свою обычную речь какую-нибудь, а потом внезапно в конце говорит, и кстати, прививки не вызывают аутизм, у тех, кто смотрит это по телевизору, возникает закономерный вопрос, ну, например, сказал, а что там с прививками и аутизмом? Слушай, да -да -да. что-то нечисто, да? Может, все-таки они вызывают аутизм, да? И дальше, валя, родился один антипривиучник. Хотя цель-то была другая, и типа, благая, да, сказать, что, знаете, никакой связи там прививок с аутизмом нет. И тот из каждого утюга про это. С другой стороны, возможно, и другая ситуация. Это гипотетическая ситуация, которую ты сказал. С другой стороны, может быть ситуация, когда человек уже по умолчанию считал, что прививка вызывает Аутизм просто не то, что он за это агрессивно выступал, а просто это в его мировоззрении существовало так и так. А тут, тут, тут услышал и понял, что я всегда так считал, что аутизм вызывает, тут не вызывает. Пойду почитаю. Почитает и лежит, что он ошибался и на самом деле аутизм не вызывает? О, ты у тебя очень оптимистичное представление о людях. Какая разница. Просто так. Какая? А ты как померяешь все равно? Серьезно. То есть мы сейчас рассуждаем о чисто гипотетических вещах, которые ни это, ни то, что говорю я, проверить нельзя. Поэтому, собственно, моя основная мысль, что париться поводу эффективности популяризации науки нет никакого смысла. Если вы занимаетесь какой-то популяризацией, вы там спорите с соседями на работе, и вы там к ним высокомерно относитесь или вы пытаетесь их переубедить, совершенно никакой разницы нет. Делайте то, что вам нравится. Я вот хочу другой вопрос задать. Мы сейчас пытались как-то рассудить, бороться ли с лженаукой, какими методами, но при этом само понятие лженаука, она настолько зыбкая и непрочная, что она даже в разных языках совершенно разные оттенки несет. И в русском языке, кстати, есть три термина. Это Пробуская. даже через четыре, если повыдумывать, да, там, лженаука, псевдонаука, антинаука, еще есть пара наука. И это все четыре разных вещи, под которые там можно подкинуть разные явления, отчасти пересекающиеся. Ну вот вопрос, собственно, в том, что такое же наука и как ее отделить от науки нормально. Это простой вопрос. Да. Пусть Сергей да. Простой вопрос, действительно. Нет, почему? У Сергея есть вполне себе простой вопрос, на этот он, который не очевиден даже для многих старейчиков. Есть ответ на этот вопрос, ты скажи. Во-первых, можно посмотреть выступление Александра Сергеева в одном из выпусков Сайван. Он рассказывает о том, что такое наука, где провести границу между лженаукой и наукой, что наука это то, что научное сообщество признает наукой. Это хорошее определение, потому что замкнуто само на себя. Но... Я поэтому говорю, что она неочевидное для... Не, я, я с ним абсолютно согласен, как бы я, я полностью признаю. Вопрос только в том, а лженаука это что? Это то, что лженаука признает лженаукой. Я бы ответил, что лженаука это то, что научное сообщество признает лженаукой. Вот, это хорошая позиция. Только она ставит нас в те рамки, в которых... И нет, я бы даже не так ответил. Я бы сказал, что лженаука это все остальное. Нет, это неправда будет. Сказал наукой может быть все остальное. Смотри, часть ученых признает философию наукой, а часть не признает. Нет, Большая часть философия а... признает философию наукой. Чего проблема? Лучший пример авиамоделирования. Это наука? Лежа наука. <с> <с> вот такая вот тебе ложная <с> дикотомия. <с> <с> <с> не, ну серьезно, ты вот <с> вначале правильно сказал. <с> наука, наука. Если научное сообщество признает, что это лженаука, то это лженаука. Или, грубо говоря, она не признает что это наукой, значит, это лженаука, если это самая область из себя науку строит. Есть такое понятие, как просто не наука. Да, я слишком огрубил, понимаю. Мне нам скажут сразу в комментариях, что я не сказал. Так вот. Окей, я согласен, что я слишком огрубила. Так вот, если понятие лженауки оно рождается научным сообществом, к которому научные журналисты не имеют отношения. То каким образом научные журналисты могут с лженаукой как-то бороться, ее клеймить там, или еще что-то делать, если они к формированию самого понятия. Не имеют ни малюсенького отношения. Я опять же не вижу никакой проблемы. Ну, может, у Сергея есть какое-то. нет, тут тоже проблем-то нет, да. Ну, что не имеет. Главное, чтобы вы имели представление, что вот это научное знание, это вот условно, уберется, условно говоря. Ведет научный консенсус, и все. Mm -hmm. В чем проблема? Все. понимаешь, то, что мы тут занимаемся, мы общество скептиков, мы пропагандируем научный скептицизм. Научный скептицизм подразумевает доверие науки, Он подразумевает доверие научному мейнстриму. А вот тут... знаешь, да. на самом деле доверие науки, как бы ты доверяешь чему? Доверяешь мнению научного сообщества. Тут еще иногда просто вопрос на самом деле возникает, как идентифицирует, что это мнение именно научного сообщества. Это другой вопрос, вот. да. Это, кстати, вообще, на самом деле, парадоксальное какое-то определение. Типа научный скептицизм это доверие. Скептицизм это доверие. Это немножко как-то Научный скептицизм это философская позиция определенная, которая строится на определенных постулатах. Вот такая Получше, вот она. Когда скептицизм строится на доверие, значит, это неправильно светится скепти... скептицизмом. Я не считаю, что научный скептицизм строится на доверии научному сообществу. Я ему не доверяю абсолютно полностью. Я про это буду писать статью машины механизмы, так что в каком то из них подкастов Хорошо. я анонсирую. На самом деле, проблема, которую я тут не умел пытаюсь обозначить, следующем. Вот, допустим, завтра открывается новое физическое явление, и выясняется, что все это, всю эту дорогу гомеопаты были правы, и у воды есть память. Что случится со условными популяризаторами, да, когда эта новость на них докатит. Левая руля вообще. Ну да, вот произойдет ли это самое леворуля руля, или они будут стоять на своем до последнего и говорить: да вы что, это же, это же наука. И искать индекс Хирша там у автора этой самой статьи и пытаться его как-то низвергнуть. Это очень сложный ответ. Я не знаю, что с ним случится. Ничего с ним случится. Кто-то адаптируется знаю, к новой даже... реальности, да. Кто-то вымнет, даже серьезно не знаю. Ладно, я отвечу. Опять же, не нужно обобщать. Каждый популяризатор это отдельный человек с отдельной системой взглядов. Кто-то будет опытаться до конца. Кто-то сразу ментально развернется и скажет: типа, ах, я все это время ошибался. Кто-то будет где-то посередине. И как-то в этом спектре все будут существовать. Но не будет никакого радикального радикальной смены взглядов или радикального стояния там на своем до последнего. У кого-то будет, у кого-то нет. основной массы, скорее всего, нет. Я вот этих позициях, ну, вот в этих вопросах, я их вообще не считаю, словно. Я не претендую на то, что они какие-то неразрешимы. Просто это интересный факт, который не все знают, да, просто что лженаука это конструируемое понятие, которое мы просто договорились считать вот так. Ну, да. И есть просто какое-то представление о том, что это как звезды да, что есть и ситхи, есть джедаи, и и иначе быть не может. Какая -то тонкая отсылка к ученого против мифов. Я, кстати, ее не подразумевал, спасибо. А в реальности, да, выясняется так, что в один момент вот эта кучка людей с мечами считается джедаями, а остальные ситхами, а в другой момент чуть ли не наоборот. Более того, всегда есть люди, которые джедаев и ситков могут считать, Разными людьми. То есть для кого-то лжеученые это ситхи, а для кого-то мама родная. В истории науки, если взять вообще любую научную область, неизбежно прослеживается вот эта метаморфоза знания, да, метаморфоза отношения к различным явлениям. Когда в той же физике, да, вот теория о теплороде, которая была весьма популярна, внезапно становится исключительно лженаучной, да, ее придерживаться это уже просто некрасиво. И на смену приходит новые гипотезы, новые теории. И так происходит на протяжении всего исторического процесса постоянно. Вот это все вот скачки, да, от одной теории к другой. И то, что мы сегодня. Сегодня считаем же наукой, еще вчера люди вполне серьезно изучали, публиковали статьи, делали открытия, поэтому нужно быть осторожными и, как сказать, философски подходить к вопросу. Я хотел добавить еще про смену взглядов популяризаторов. Если ты занимаешься популяризацией науки, у тебя нет права на свое мнение. Ты должен транслировать мнение науки, а не свое собственное. То есть, если ты в книжку, которую позиционируешь как научно-популярную, вваливаешь туда какую-то свою теорию или маргинальную, или ту, ну, которую большинство ученых не признает, то ты делаешь непростительную для популяризации. Вещь, а вот, например, есть. Чарльз Дарвин, вот он написал замечательную научно-популярную книжку, в которую он влил в свои на тот момент не очень популярные идеи, Как его рассматривать? Я, я не думаю, что он писал ее. Тогда, скорее всего, не был жанра науч-попа, и он писал, ну, так все писали, и он написал. Я тебе. Вот, и... написано она никак научно Тогда считалось написать книгу почетно для ученого сейчас наоборот. Книгу написать тебя еще и заплюют, если ты ученый, да. Зачем тебе книга писать? книга это не рецензируемая вещь. Да. Ну, конечно, там обычно есть нет, но это такое. Ты можешь написать все, что хочешь, и тебя послужбает никак не продает. Зато тебя могут его купить и платить тебе Про людей, которые выпустили книгу там Сергей Савельев, пожалуйста Нет. Он в науке никто, а так невероятная медийная личность Они там книги покупают большими тиражами достаточно Я опять же не вижу с никакой проблемы абсолютно. В общем, мы потихоньку пришли к тому, что критиковать нужно всех и вся Причем почаще и как можно острее, чтобы все было больно и нехорошо ну, Не, не обязательно Не, ну больно и нехорошо, это же все равно это уже субъективно Как человек ощущает Кто-то вообще проигнорирует, кто-то там условно забанит Кто-то скажет, ой да, налажал там, или нет, не налажал сам дурак. Ну, как бы в этом, наверное, и смысл. Это вообще, я считаю, замечательно, что есть люди такие, которые именно что могут себе просто позволить сказать, ой, да, я не прав. Вот таких немного, но, но они есть, и это очень здорово. Последнее, о чем бы я хотел говорить это о том, как ты сходил на телеканал Спас. То есть, это очень было неожиданно. Ты не так часто светишься в телевизоре, где-то в каких то шоу Я знаю, что приглашали пару раз на радио Маяк, я... а еще на какое-то радио, а и... тут на, на православном. То есть, ты вроде никогда не был акт... Активным распространителем атеизма, скажем так, не писал никаких статей про атеизм, антиклерикальных каких-то. А тут ты на православном канале разговариваешь со священником как ты туда попал. Во-первых, я в принципе не хожу в телевизор то есть уже, наверное, года полтора. Сейчас уже не зовут, да, слава богу, потому что это абсолютно бесполезное занятие конечно, ходить в телевизор. В лучшем случае тебя нарежут без потери смысла, в лучшем случае тебя нарежут так, что свои слова все переначат, а тебя еще дополнят какими-то очень чудными личностями, на фоне которых ты будешь выглядеть просто полнейшим идиотом. На телеканал спас. Я так, насколько я знаю, меня со свадьбы. Другой хороший товарищ Алексей Кравецкий. Очень рекомендую посмотреть его дискуссию на том же телеканале Спас Священник. Это учительное и показательное зрелище, потому что, в отличие от меня, скажем честно, Алекс вел себя крайне положительно крайне последовательно. И вообще все было у него замечательно с точки зрения аргументации. У меня с аргументацией, конечно, не сложилось. Тут была немножко подстава со стороны программу, скажем так, никто будет не противостоять, никто будет моим оппонентом. Не, собственно, о чем будем говорить. Мне так до нашей встречи в общем, никто и не скажет хотя обещали, поэтому я немножко чувствовал себя не своей тарелке. Поэтому, когда я пришел, увидел, что мне придется общаться с господином Фудеевым, конечно, Сейчас меня будут бить. Наверное, следует вот. сказать, что Худиев это один из главных публичных, если можно так сказать, в православной да. на церкви, наверное, второй после Кураева. Ну, он крутой, но, конечно, гигантский опыт и выступлений, и споров. Собственно, ну, про передачу-то рассказывать нечего. После передачи я там просили еще посидеть немножко, потому что у них там планировался прямой эфир, принять участие в этом прямом эфире. И Я, вот, когда там часа полтора мы сидели, я и с Худиевым пообщался, и с местным священником там, с одним, с Красногорским. Я был, честно говоря, даже приятно удивлен, то есть я, несмотря на то, что я как бы атеист, убежденный, никаких подвижек у меня ни в одну веру, конечно, нет, и причем эта позиция, она исключительно рациональная, я не могу сказать, что эти люди дураки или идиоты, как, знаете, в атеистической общественности очень принято выставлять там всех верующих и тем более там всех вот верующих, именно там их представителей от РПЦ, как, какими-то вообще там людьми там, условно, которые делают все за деньги или которые ужасно нет, просто вот у них вот есть такой, с моей точки зрения псих, с их точки зрения философской позиции, что вот они верят в Бога, а всем остальном с ними вполне было приятно обещаться, с этим с священником. Мы, например, прикольно поговорили там какие-то отвлеченные научные темы физические, то есть его ничего не напрягает в современной физике, его ничего абсолютно не смещает, его вполне устраивает наличие существования большого взрыва, просто у него у его мировоззрении есть еще Бог, он искренне не понимает, почему этого Бога нет в моем мировоззрении, например. А о чем вы говорили? Там, насколько я помню, дискуссия строилась вокруг моральных принципов. Что вот если у нас Бога нет, значит. значит это... Все позволено. Да. Да. Вот. Ну, как бы, собственно, да, об этом шла вся дискуссия, что должен существовать некий изначальный нравственный закон. На основании этого нравственного закона вот, все существа вот, поступают нравственно. И откуда же он взялся, если Бога нет. Ну, соответственно, контргрумитация была вполне очевидно простая. Как бы, что, во-первых, никакого универсального нравственного закона не существует, потому что нравственность она точно так же. Эволюционирует вместе с социумом, как и все остальные, там понятия нашей общественной жизни. Да она совершенно абсолютно относительна. Во-вторых, если даже он и существует, и, скажем так, некий околоуниверсальный закон, который способствует людям всем поступать так или иначе нравственным, то он не обязательно должен быть насажден сверху Богу, но вполне точно так же возникает там, в процессе эволюции, как и все остальные там особенности человека или там других животных и так далее. Но не действуют, да, эти аргументы. Конечно. Нет, эти аргументы не действуют. Ну тут же мы взаимно, да, их аргументы не действуют. На меня, мои аргументы не действуют на них, это все, в принципе, предсказуемо, потому что есть определенное, соответственно, мировоззрение, да, которое невозможно изменить человек из нее Если бы я был там условно священник, позицию которую он изначально ценил уважал, возможно, он бы ко мне прислушался, поскольку я изначально атеист, позицию которую он изначально для него негативно и не принимается, он меня не послушает, точно так же, как я не послушаю его, да, потому что, там опять же, за кадром мы долго очень разговаривали о том, как они там пришли к тому, что они верят и что... У меня еще тоже может быть все впереди, что просто вот жаль, что со мной так случился, я не нашел своего бога, да, вот я, естественно, их не понял, но и они тоже, соответственно, меня не понимают. Отлично пообщались. Ну, по крайней мере, не было никаких-то воров или там ругательств, да, и, честно говоря, вот там просто на передаче, когда на позже прямом эфире был еще какой-то актер, который представился атеистом, который порол... Назаров, да порол какую-то неведомую фигню. У меня даже возникла изначально идея в том, что они специально хотели позвать каких-то больных атеистов, чтобы показать, вот смотрите, с какими животными нам приходится работать. Мне еще нравится, правда, нашёл своего Бога. Я в какой-то момент нашла Кришну. Они бы вряд ли это оценили. Насколько я понял, как раз Кришну-то они бы оценили, потому что, поскольку им приходится как-то жить в таком мире, в котором Бог не один, да, потому что тут же есть там и мусульмане, тут же есть и другие, они, в принципе, к этому относятся достаточно лояльно, да, другие боги. Католический Иисус и православный Иисус – это там, вообще две разные вещи. Я там... не думаю, что они там верят в существование других богов, они верят в то, что существуют другие конфессии, их нужно уважать их мнение, типа, что это лучше, чем ничего. Скользкая тема, честно говоря, я Понятно. не знаю, как они это обходят. Но, но мне кажется, это как признак такой, за все хорошее против всего плохого, да, то есть за любую веру против всего не верить. Атеисту они предрекают ад, в окончании жизни, а мусульманину никакого ада как бы не грозит, хотя по логике -то, тоже должен быть грозить. Просто, по-моему, разные есть отношения к этому, потому что по некоторым конфессиям, если атеист, он значит все там прожил нормально, не греховно, все такое, он вполне себе может попасть и в рай. потому что многих верующих смущает эта позиция, типа что вот какой-то там христианин убийца покаялся и попал в рай, а атеист, который всю жизнь там помогал людям, что он попадет в ад за свое неверие и многие это обходят, находят какие-то цитаты из Библии и говорят, что он ну, как бы на самом деле все не так, там то, там порешаю как надо. Ой, я сейчас приравняю Библию к научной литературе. В библии как и в научных источниках, да. можно найти подтверждение любой точки зрения. Самохарисов есть на сайте прям огромная там таблица, где все вот эти стихи из Библии прям вот соединены, где они друг другу противоречат. И там такая большая сеть противоречий. В принципе, любое высказывание из Библии можно найти обратное, соответственно, высказывание. Да, кстати, я вот хотел бы про это добавить. Я уже на новогоднем стриме нашему говорил про одного товарища, который Баптист, который стал атеистом. Его там что-то засмущало. Как раз вот этот момент, что как-то вот грешники будут вечно мучиться в аду. Его это не устраивало, потому что это же такая страшная вещь. И, скорее всего, все это не так. И он решил стать атеистом. Вот как то вот Он решил, типа, что вот у нас Бог такой плохой, значит, я буду атеистом. Пообщался с атеистами, как-то ему не зашло. Он был тайным атеистом, потому что он там в общине, и вот там церковь, все родственники верующие, друзья верующим, как не мог оттуда выйти. И он решил обратно, что нафиг этих атеистов, я снова буду верующим, просто нашел стихи в Библии, которые подтверждали, что негрешники не будут меч мучиться вечно в аду. И спокойно себе дальше продолжает быть христианином. Вообще, как бы становиться атеистом с позиции, что что-то Бог какой-то злой стану-ка и атеистом, да? это как-то заведомо проигрышная позиция. Но, а, кстати. По поводу, опять же, православия Очень понравился священник, который говорил понятно, что мы друг друга не понимали Но вот меня жаловался он на то, что большая проблема у них В русской православной церкви — нечестность То есть, ну допускаем, что он абсолютно честный священник Других поводов он не давал думаете, И он говорит, что вот с его прихожаном, которые приходят к нему на службу. 90% они просто не имеют никакого отношения не то, что там, к православие вообще, к религии. Они просто приходят к тому, что вот принято так ходить. Нет, с одной стороны, это очень позитивный знак для нас, но с другой стороны, это действительно показательно то, как вот люди просто склонны делать какие-то абсолютно бессмысленные вещи, просто потому что вот все так делают. Но с другой стороны, это может влиять на их решение в какой-то момент. Я учился в университете, когда было дело Пуссерайт. Я не хочу в никакой случае носить никакую панитоту, я не хочу давать никаких оценок, я просто хочу Вспомнить, как в моем окружении, в студенческом Никто никогда не говорил Ни про религию, ни про церковь, ни, никто себя никогда Не ассоциировал ни с какой религией, а тут Внезапно, то есть когда все тут пошло, практически Все в моей группе вспомнили, что они Православные, что вот эти, покусились На наши традиции, на нашу традиционную Веру исконную, все такое, я говорю, какую, какую Ты не знаешь ничего они вообще Об этой вере, какую традиционную веру твою Оскорбили, нет, вот все так То есть, с одной стороны, человек как бы ничего про это не знает Но он себя ассоциирует да, с этими да. людьми И это может тоже влиять на их добавление в какой-то ответственный момент это нормально как в этом нуждаются абсолютно все люди которые в социуме так или иначе живут в какой-то идентификации даже если ты ничего про это не знаешь если опять проводить аналогии научно-популярной тусовки с религией вот сайнстеры да то есть вот люди которые фанаты науки они же тоже про науку зачастую в принципе ничего не знают. но это нормально люди не обязаны знать там как наука внутри устроена и какими тараканы подводные камни но при этом он ходит на научно-популярные собрания читает научно-популярную литературу хором хором возможно даже хором, кстати, где-то я не удивился бы. То есть все признаки. И как в этом нет ничего плохого и ничего хорошего. Да? Это просто вот то, как люди работают. И в принципе, как устроено какое-то формирование общин. Поэтому ну, не стоит оскорбляться, что ли. Извините, если что. Что Осталось только сказать. Сергей, спасибо, что принял участие в нашем маленьком подкасте. Было очень приятно пообщаться. Надеюсь, что в последний раз. И еще в Москве, возможно, поучаствовать в записи подкаста. Большое спасибо, что позвали, пригласили с вами. Всегда приятно общаться. Спасибо, что были с нами. Всем до скорых встреч. До свидания. До свидания. Всем пока.